у вас. Есть. Ну и как, с запасником я не вижу отсюда. Первый с запасом. Нет запас? Первый. Мы сейчас спросим у спортсмена. Можно, да? Ну, по-моему, будет седьмую. Нет, нет, нет. Мы сейчас дождемся седьмого. Давай, сюда, Наша робосная решительность, может объясняться объясняется жарой, сегодня очень жарко. Но я хочу немножечко пояснить. Вот Роман Завраждов едет на мотоцикле «Газгаз» -газ» с 300-кубовым двигателем. То есть ему немножечко вот эта часть показательного выступления дается легче. Я думаю, что все-таки есть запасик. Да. Поэтому нам нужен еще один смельчак. Восьмой. А середину туда и желательно к коленочкам к коленочке. Все, мы готовы. Отлично! Аплодисменты! 8 человек! Сейчас мы спросим у Романа, как он смотрит на эту ситуацию. Еще одного просит! Еще один, пожалуйста! Мужчины! Давай! Да почему? Пойдем. Ой. Я вам место свое уступлю. Ой, мам, вот. да, Итак, внимание! 9 человек! 9 человек – это прошлогодний, ну, скажем так, рекорд. Рекорд России. Прошлогодний. В этом году, кстати, Роман, по-моему, его побил. Отлично, Брава! А вы должны Сейчас мы спросим у Романа. Как он? Просит еще одного человека. Лешка! Леша! Есть у нас, есть смельча! Рома, подменьте! Владимир! Будьте добры! Поменяйтесь местами под предпоследним. Итак, друзья, на ваших глазах сегодня будет повторять рекорд России. Он ну, неофициальный, конечно, рекорд России. Работает роман на четвертой передаче Это четвертая передача Мотоцикл на четвертой передаче развивает Приблизительно около 60 км в час Не больше Вот, я не знаю, хватит ему скорости Да, хватило Отлично, браво По-моему, достаточно Тебе достаточно я знаю. Я знаю, что ты живой. А сейчас все. Всем большое.